В недавнем ролике по помощи пчеловодам Хорватии я говорил по, по лечению воротоза. Но вы знаете, настолько беспомощно себя чувствуют пчеловоды, вот приехала сюда, и здесь похожая картина, не знаю, с чем это связано. Связано, скорее всего, с тем, что пчеловоды не, не сколько делают обработку для пчелосемей, а просто для самоуспокоения. И на сегодняшний день пасека, членная семья, находится между двух огней. С одной стороны, это воро беспощадно истощает физиологию пчелы. С другой стороны, пчеловод. И вот между ними состязание, кто больше принесет вреда. А корицид применяют настолько безграмотно, настолько не своевременно, что на выходе, к концу сезона, мы наблюдаем ну просто не семьи, а, а такую печальную картину, пользуясь ползающие пчелы, бескрылые. А есть такие семьи, что... Ну, красный, просто красный от клеща. Это так, в раскачку для общения, потому что тема воротоза, я думаю, будет, будет нас долго преследовать. Тема актуальная, и она одинакова. Одинаково я вот наблюдаю беспомощность пчеловодов. И те, у кого 30 семей, и те, у кого тысячи. Главный бич в практическом пчеловодстве сейчас – это... Воротоз. Как бы кому не казалось уже такая избитая тема, все как-то применились, приспособились, но обрабатываем довольно-таки агрессивно. И агрессия – это чаще всего наблюдается от неправильного применения препаратов. Мы до сих пор не знаем, что такое препарат быстрого действия, что такое длительное и когда их применять. Мы весной при наличии расплода отчитались сами перед собой, скорее всего, обработали бипином и щавелли кислотой Уже по три рамки печатного расплода, что-то вроде как сделали, сезон начался, нам некогда, и все. Затем пошел взяток, взяток на взяток накладывается, тем более нельзя обрабатывать, все мы это хорошо усвоили. И в конечном итоге, конец августа, это по нашему региону, а семьи слабеют, а есть даже по осени след от заключенности. Так что я не буду рассказывать дальше вам, развивать эту мысль, эту тему по воротозу. Если будет желание, мы к ней вернемся, уточним, какие препараты когда эффективны, в какой ситуации. Ну, а сейчас, пожалуйста, чтобы я не пересказывал, Свои книги по новой. Хочу слышать подготовленные к нашей сегодняшней встрече вопросы. Не стесняйтесь, задаю в вопросах, на первый взгляд, казалось бы простых, не имеющих какого-то значения серьезного, но мы сделаем из, этого, из этой темы, найдем, найдем что-то такое важное, что может быть практическом пчеловодстве как раз то, чего нам до этого, до сегодняшнего дня не хватало или мы не знали, не находили причину какой-то проблемы. Ну что, коль все молчат, немножко я скажу по теме клеща воруа, да, потому что есть такая, особенно в этом году есть небольшая практика на эту тему, потому что в этом году, похоже, очень сильно клещ варуа действительно разгулялся. Вот, я даже смотрю на ютубе видео, некоторые даже там один пчеловод из Подмосковья, опытный, вроде практика больше 30 лет, но тем не менее выставляет ролики, вот буквально за 5 дней он обработал семью осыпь клеща, тысячу клещей за 5 дней, но это вообще бесподобная заклещованность получается, поэтому есть такая тема, но значит, вы упоминали <coughs> слеты пчел могут быть осенью, да, так вот тут эта вот тема, слеты пчел осенью, она, как бы, эта тема Сильно так много причин указывают, от чего могут быть слеты. Но на мое мнение, я вот последнее время интересовался этим делом, кое-что смотрел, то, что видео, то, что из литературы. Значит, как я понял, здесь получается не просто слеты пчел, а получается конкретно гибели семей пчел. Вот, и опыт в этом я поимел тоже за последние пару лет. Сейчас... Немножко подробнее, значит, что получается. Э -э у нас была семья сильная, которая хорошо за лето сработала на мед. Так, по осени эта семья, клещ забил, это было явно видно, клещ забил, к ноябрю месяцу сошла на нет. От этой семьи был сделан отводок, в следующем году этот отводок тоже сошел на нет, то же самая причина от клеща. Вот в этом году от той семьи был сделан отводок, и в этом году та же... Семья, это, это же линия, получается, вот одна и та же линия, тоже эта семья в сентябре месяце сошла на нет полностью, клещ заел. Но э, я вот изучал материалы, значит, получается, что клещ, развитие сам, э, самого клеща, вот сколько может семье развиться клеща, да, вот, получается, э, если, допустим, вот на осень остается, в августе, да, семья набрала силу, допустим, ну, корпус 12, рамочный додан, да, если полная обсидка рамок, это 30 тысяч пчелы. Одна рамка – половиной тысячи. Количество клеща у таких, ну, такого количества клеща просто развиться не может, чтобы он просто взял и заел эту всю пчелу. Значит, вывод получается какой? Что заедает не сам клещ как таковой, как единица клещ, и заел единицу пчелу. А получается, что клещ переносит болезни, в частности, вирусный паралич пчел – я вот смотрел журнал пчеловодства, седьмой номер за 79 год. Еще тогда в то время уже проводили лабораторные исследования и доказали ученые, что вот этот вирус переносится клещом варуа, и этот вирус поражает пчел, и пчелы гибнут. Это уже вот 40 лет назад было доказано. И вот получается, что, я так думаю, мое личное мнение – Каждая семья в зависимости от своей силы имеет какой-то определенный порог устойчивости вот к этому клещу вороа То есть до какого-то предела клещ вороа численность нарастает, семья выдерживает вот эту численность. А потом вот этот порог превышается численности клеща и начинается развитие болезней, которые клещом переносятся, в частности вирусный паралич пчел который переносится, ну, очень быстро. И семья пчелина у нас вот в этом году, получается, в августе месяце была семья нормальная. После сбора меда, да, гнездо, когда сократили, был корпус додан, 12-рамочный пчелы. В сентябре месяца этой семьи уже не было, она полностью сошла на нет. Вот такая вот скорость убивания семей, вот этим, я, я так считаю, вот это вот поработал не просто клещ, не просто вас, а именно вирусный парализ пчел. Вот так он работает. Вот такая вот есть практика по этому поводу. Все, вот. да, хорошо, спасибо большое. Ну, э, то, что клещ -воро, как сам по себе является паразитом и истощает физиологию пчелы, это первый ущерб, какой он наносит пчелам. И второй, не менее опасный, как раз... Э, Клещ ворова является переносчиком практически всех вирусных проблем, ну в том числе и вирусный паралич. И насчет устойчивости, да, сейчас многие пчеловоды, многие серьезные ветеринарные службы, научная наука занимается резистентностью, то есть линией устойчивой к, к ворову. Насколько она может быть присутствовать в каждой линии, в породах. Но, скорее всего, как-то как же выживали пчелы. Но я, я больше всего склоняюсь, раз уже у нас перемешалась эта генетика, и отфильтровать быстро не получится нам, и отселекционировать эти устойчивые линии. А нам нужно выжить сегодня, каждый год, из года в год. Поэтому из моей практики, из моих наработок, я вижу один из главных факторов уйти от этой проблемы, один из факторов эффективного оздоровления пчел, это создать такую, такую неприемлемую ситуацию для ворова, что ему негде будет спрятаться и затем доступным акарицидом его сбить. Это создание безрасходного периода. Биологи утверждают, что самый лучший способ избавиться от вредителя – это применить против него биологического врага. Если такового в природе не существует, значит, вторым не менее эффективным способом избавиться от вредителя – это не дать ему размножаться. И, Короче говоря, ударить по инкубации где размножается клещ и где он прячется, где он паразитирует в расплоде, в печатном расплоде. И очень часто, я перед этим сказал не случайно, что пчеловоды не столько уделяют внимание эффективной борьбе с клещом, сколько так для самоуспокоения. И весной обрабатывают сублиматорами. Печатного расплода по 2-3 рамки, конечно же, Клещ, который перезимовал или уже получила семья какого-то перезаражения из от дикой природы, э стремглав понесся туда размножаться, потому что это живое существо, и ему нужно себя сохранить как вид в природе. Конечно, он будет сразу же, использ... он использует этот первый расплод для своего накопления, накопления, размножения и так далее. Поэтому в этих ситуациях, Эффективно будет только, раз, только, э, только препарат длительного действия. Это пропитанная полоска. Воротомы, байворолы, глицерин с щавелевой кислотой, но только это. Никакие щавелевые кислоты, муравьи, бипины, сублимации абсолютно бесполезны. Хотя часто слышу, что прибегает именно к такой обработке при наличии печатного расхода. А затем. Накладывается взяток на взяток, при очереди, то есть ситуация создается такая, что пчеловод знает, желательно не вмешиваться с акарицидными обработками в период товарного медосбора, и а клещ накапливается. Пчелы размножаются, клещ накапливается, а тут еще подыграла и климатическая ситуация, потому что глобальное потепление увеличился в период, размножение расплода, то есть выкармливание расплода на 2-3 месяца. Конечно же, клеш не забывает и не упускает возможность тоже размножаться, потому что ему нужно себя сохранить как биологическую единицу. Это его инстинкт выживания. Насчет линий, не знаю, может такие линии будут. И сейчас слышу, есть. Но я не думаю, что какая-то линия и какой-то паразит, как бы, он ни был, какие бы ни были у него способы выживания и методы ухищренности прятаться где-то, но когда нет расплода, и он весь находится на взрослой пчеле, ну, пожалуйста, здесь наш выход. Так что, пожалуйста, создавайте отводки безрасплодные, применяйте изоляцию. В моей практике, еще раз повторюсь, многие знают, я думаю, что все знают, что в моей практике Расплодная ситуация всего на всего 4 месяца в активном сезоне. 8 месяцев безрасходный безрасплодный период. Конечно, я могу с ним разобраться как положено. Весной нет расплода. Матка в изоляторе. Я обработал просто щавилой кислотой и то профилактически. Затем я формирую отводки на старые матки. Я уже сбиваю темп непрерывного размножения. И в конце августа уже нет расплода. Все. Четыре месяца он просто не успевает за этот период, какая бы не была закрещенность, но он не успевает накопить вот этого угрожающего титра накопления, чтобы создать проблему. Ну и из этого следует и, конечно, и минимальная нагрузка вирусная. Если там будет минимальная нагрузка по титру закрещенности, самого присутствия, самого паразита. Так что как бы пока там наука найдет нам эту линию устойчивого, селекционирует, есть хороший способ бороться с клещом ворова. На моей пасеке одна кислота, два раза в сезон и то профилактически. А если вы будете еще его маринадом заниматься, а это вторая второй эффект, мы используем сбор марината и как ловушка для клеща, потому что Предпочтение сам Кавуров отдает этому виду биологической особи, то есть клещу и трутню. Вырезаем, удаляем еще дополнительную часть, как зоотехнический метод борьбы. И все. И вся проблема в моей практике это работает десятилетия. Я запросто приспосабливаюсь к этому глобальному потеплению, какое бы оно не было, сколько не бы не было. Какой бы ни был длительный цикл размножения расплода, я все равно регулирую это безрасплодным периодом. Я выгоняю сам роа изоляции на взрослую остров, на взрослую пчелу, а там делаю сейшопунер. Стреляю с, с любого сублематора и любым препаратом. Любым препаратом можно побороться с клещом именно быстрого действия. Так что, как бы мы ни хотели... Как бы изоляция кому-то не казалась противоприродным фактором, да, это против, противоприрода, но как у природы. Мы создаем безрасплодный период. В природе это было раение, пчела улетела, бросила все в гнезде, что осталось, начинает жить с чистого листа и выживала. В природе сейчас так и выживает. Семьи там, где есть ворово, присутствие клеща, есть ворову как возбудитель, но нет воротоза как болезнь. Вот именно такую ситуацию я сейчас держу у себя на своей пасеке среди своих семей. И с, этим, с этими знаниями я приехал и в Грузию поделиться этим опытом, потому что вижу, да, проблема. Проблема, вот, небольшую пасеку за этот короткий период моего пребывания, несколько дней, промониторил, беда. беда а беда в том, что мы, мы либо не в вовремя обрабатываем, либо обрабатываем не тем, чем нужно. Раз это окорецит, раз против клеща, значит мы эту щавелю кислоту применяем, когда в семье масса раствора. Конечно, будет никак... никакого не будет эффекта. Все успокоился, что он что-то сделал, и все. А клещ размножается. Конечно, там и вирус будет. Поэтому опасность болезни воротоз в том, что сам по себе клещ... Является паразитом, истощает физиологию пчелы. Ну и, конечно, напрямую заходит вирус, потому что он пробивает кутикулу. Никакой защиты иммунитета пчела не применяют в этом случае. И все вирусы, как на парадный вход, заходят туда и размножаются без проблем. Так что такая зарисовка вам по, как вердикт, комментарий к вот этим вот линиям. И тем семьям, которые слетают или которые погибают. Если погибла, да, ее видно, что она погибла. А если она слетела, то не остается в семье абсолютно ничего. Пустые рамки и волосы там лазят. Вот такой слет я наблюдал в начале 90 у себя. раз. Было. Да, пожалуй, правильно у Владимира Егоровича говорить о все это. Значит, что еще могу сказать по своим наблюдениям в этом году. Вот Осваивал я изоляцию маток в этом году. И получается, что если смотреть по природе, как пчела развивается, семья, да, наверное, мне так кажется, недаром природы установлена вот этот промежуток времени раения в мае месяце, вот, потому что сначала весны идет развитие пчелы, идет наращивание расплода, да, клещ развивается в расплоде, и потом... Май месяц, июнь месяц – это роевой период, то есть слетает рой, да, создается безрасплодный период для оздоровления семьи. Так вот, по моим наблюдениям, по моему мнению, мне кажется, что именно вот это вот время, которое конец мая, начало июня, пчеловоды просто сейчас привыкли бороться с роением, да, и делают все так, чтобы рой не улетал, не отпускать рой. Вот. Я думаю, что вот это вот очень такой отрицательный большой эффект дает ну, вот именно на борьбу с клещом. Да, поэтому нужно э, ну, искусственным методом да, создавать безрасплодные периоды, то есть изолировать маток. Вот. И э, я так смотрю по моему наблюдению: что именно вот это время, конец мая, начало июня, крайне важно сделать именно в семье безрасплодные периоды, обработать семью от клеща. Потому что если в это время не обработать, а в это время идет сильное наращивание семьи, сильное наращивание расплода в мае месяце, естественно, сильное наращивание клеща. А с ними болезней. Вот. Если до июня месяца, в начале июня не делать безрасплодный период и не обработать от клеща, вот, то дальше наращивание клеща идет как по, как по конвейеру. Вот этот безперестанный конвейер, Наращивание клеща, наращивание болезней, которые к концу сезона просто семью уже убивают безостановочно. Если супер, супер. Работу, вот Спасибо работу. большое. Вот в книге, я постоянно об этом говорю, в экстремальной зимовке, там есть такая, такая тема – слеты или роение. Что было в природе пчел эволюционно, первичным? Или эти два фактора – шли параллельно. Как раз я считаю, вот вы не случайно заметили, что вот в этом периоде, когда идет в сначала развития небольшого титра заклещенности в семьях, арифметическая прогрессия, наращивание клеща, а затем май-июнь месяц в природе происходило раение, сбивали все темпы клещу наращивания, и точно, и точно так же болезнь. И, возможно, именно слеты, возможно, слеты и были первичным в эволюции формирования резистентности пчел. То есть по ней пчела бросала вот это гнездо старое и начинала жить чистого листа. Потому что в природе первыми существовали вирусы и бактерии. И когда уже высшая форма пчелы, как пчела, начинала в природе появляться, она появлялась именно в этом патогенном кошмаре, и нужно было как-то выжить, потому что паразиты сразу же наседали на, эту, на это насекомое для того, чтобы размножаться себе и тоже выживать. И пчела, вот представьте себе миллионы лет, она отшлифовала эту резистентность. И благодаря раению я всегда подчеркиваю этот факт, что до сегодняшнего, Пчела выжила до сегодняшнего дня благодаря единственному природному фактору – это раение. А в раении был самым ключевым моментом – это создание безросплодного периода. То же самое происходит в тропиках пчел семьи в Индийская пчела, откуда, кстати, тропический клещ воровой пришел, в Индии, Аргентина, Мексика – там, где пчела в природе выживает без всяких обработок именно за счет роения, причем не один раз. Если два раза она отраилась, то сбрасывается весь вот это вот урожающее количество закрещенности, соответственно, и нет такой агрессии и вирусной. Все правильно, все складывается, все, все в логику уписывается, и мы сейчас это наблюдаем из практики. Жаль, конечно, что когда это печальным таким результатом мы наблюдаем, но ну, тем не менее без шишек не получается. А именно от в мае-июнь месяц, когда идет активная роевая пора, уже накопившийся клещ в арифметической прогрессии автоматически приобретает геометрическую прогрессию накопления. Расплода еще больше, безрасплодного периода нет как в природе, отводки мы не делаем, а пчеловодство, пасека без отводков, это не пчеловодство, сразу говорю, потому что мы в этот период делаем две услуги самому себе. Уходим от роения и нарушаем непрерывный цикл размножения клещу, даже если сделали отводок. Отводок на старой матке уже мы автоматически ушли от роения, а там, где обгулялась молодая матка, там безрастовный период, пока она обгуляется молодая матка. Пожалуйста, пчеловод щавлей кислотой обработал, потому что и там, и там создается безрасплодный период. В отводке со старой маткой можно сделать сразу на открытом расплоде. Сразу отводок сделать на открытом расплоде. И обработать его щавлей кислотой, потому что печатного расплода нет. А в вот а в семье, где обуливаться будут молодые матки. Пока она обгуляется, молодая матка, там тоже будет безрасплодная ситуация. Обработали. Щавлю кислотой. Органическая обработка, никакого вреда для товарного меда и максимум эффекта для оздоровления пчелиной семьи. Все работает, все работает давно, и это моя главная тема, о чем я уже, не знаю, 20 лет рассказываю со всех трибуны, со всех, со всех книг. Ну, в общем, где-то так. Ну, что можно сказать еще по поводу обработки от клеща? Я вот это вот в этом году обрабатывали, заметил интересный момент такой. Значит, обработка бипином, да? Я вот не знаю, какой умный там технолог, не знаю, или кто изобретатель этого. Вот Придумал инструкцию обрабатывать бипином при температуре плюс 5 градусов. По-моему, это очень большая глупость, потому что э, пчела вообще-то, чтобы клещ обсыпался, да, пчела должна быть еще в активном состоянии. Клещ должен быть на пчеле сверху. А плюс 5 градусов это когда уже пчелы сидят в клубах, и клещ уже сидит в тергитах у пчел. Вот кто такую инструкцию придумал? Я не знаю. Мы вот недавно, вот сейчас в октябре месяце обрабатывали пчел. Часть семьи обрабатывали щавелевой кислотой, и часть обрабатывали бипином. Ну, правда, не бипин, а украинский аналог бипина, а пиметрин называется. Ну, бипин тот же. Так вот, наблюдал я вот такую вот интересную картину. Значит, температура на улице была плюс 15, и потом до плюс 18 поднялась днем после обеда. Вот. И классно было наблюдать, как пчелы... Вылазили из улья, вот на литке сидит пчела, трясется и сбрасывает из себя клеща. На литке прямо валялись клещи вот эти уже, и они причем еще были живые, еще двигались как-то. Но пчелы стряхивают. На мое мнение, обработка от клеща тем же бипином должна быть в тот период, когда вот такая вот температура, когда пчела активная и может себя стряхивать, а не плюс, при плюс 5 градусах. когда? Прокомментирую. Почему? Придумали то, в принципе, да, логически. Может, не так умно, но логически в каком плане? Бипин эффективен, это препарат быстрого действия. Он эффективен при отсутствии расплода печатного. Почему и оттянули так поздно обработку с гарантией, что расплода уже не будет? Нужно было продемонстрировать эффективность обработки, эффективность препарата. А он даст эффективность, если расплода нет. А это как раз вот к этой температуре, о которой вы говорите. Так что зачем тогда этим термоядерным акарицидом глушить пчелу, бить по физиологии бипином, если мы создаем безрасплодный период, когда еще температура плюс 20 наружная органическая кислотой щавелевой с не меньшим эффектом, но пускай две обработки. Да, бипин покруче, как акарицид. Чавель кислотой можно два раза обработать, но мы не должны забывать, что акарицид против клеща автоматически является инсектицидом, то есть вредным и для самой пчелы. Конечно, чавель кислота меньше приносит вреда для зимующих пчел, чем бипин И намного раньше сделать, когда еще в природе температура более щадящая. Слышно меня, да? Да, Рашат, слушаем. Да, добрый вечер. Я хотел бы сделать пару дополнений по этому тему, по этой теме, да? Значит, там вы коснулись периода обработки. Вот, дело в том, что большинство пчеловодов немножко делают ошибочку именно в, в этом вопросе. Вот период обработки когда конец главного медосбора. У нас резко сокращается количество пчел в семье, да? но количество пчел количество клеща остается то же самое. Получается почти в два раза увеличение процентного содержания клеща в семье. И именно вот если пчеловод ловит этот момент, когда его надо будет, значит, сбросить этого клеща, он выигрывает. А если затянуть это дело, естественно, этот клещ идет и так уже малое количество расплодов в семье. И тем самым, значит, наносит большой урон в семье. Это моя такая думка одна вот по этому вопросу. И второй момент я хотел коснуться по бипину, значит почему выбрали именно такой поздний период вот, в связи с этой температурой, когда плюс 5 градусов да, обрабатываем бипином. Я понимаю это с другой стороны, как никак, значит, э, амитраз является ядовитым веществом, да, и когда семья при 5 градусах сбивается в клуб, э, мы этим самым, значит, вносим в семью меньшее количество этого яда. Если он будет при плюсовых градусах, значит, 10-12 градусов, тогда клуба нету. Например, там семья сидит на 10-12 на рамках. Вот больше придется обрабатывать улочек, соответственно, больше и больше яда вносим семью. А если он собьется в клуба, естественно, что меньше будет носиться яда. Ну, это мои такие соображения, не знаю, правильно? Не правильно хорошо, Раша, спасибо. Кто-то и сейчас вы еще пытался, накладка была... Пожалуйста, подключайтесь. Добрый вечер, Ричард, с Литвы. Добрый, я бы хотел спросить, я, наверное, не услышал хорошо, когда делаем на старой матке семью, мы это делаем на открытом расплоде, так? Два варианта. Два варианта. Можно сделать на открытом расплоде и сразу обработать. Да от отщай, кислотой. А можно сделать на печатном на выходе и обработать через неделю. Тот раствор выйдет печатный, а матка уже начнет сеять, печатного тоже не будет. Так что вот эти вот два варианта могут быть одинаково эффективны. Тогда делаем только или на открытом, или на, э, или на печатном, печатном а... на выходе. Или печатном да, на да, выходе. Да, да, да. Когда Но... печатный... Какой-то микс, как ну, прежде было, нельзя так? Не понял вопрос. Э, ну, чтобы было и такой расплод, и такой. Нет, нет, нет. Тогда, если, да. вы преслед, если вы преследуете цель при формировании отводка на старой матке сразу э, профилактически обработать и отворо, значит, либо вы делаете на открытом расплоде, ну, стряхуете, соответственно, больше пчелы молодой чтобы он, он затормозится в развитии, потому что пока выйдет тот расплод, понятно, станет печатным, он затормозится в развитии. Если не преследуется цель сделать из нее нормальную семью на конец сезона, значит отводок ради того, чтобы и от и борьба с пищем, значит можно на открытом сделать. Второй вариант. Можно сделать на печатном, на выходе. Будет то же самое. Тот расплод уже через... 10 дней, где-то примерно до 10 дней, он уже выйдет, а матка, когда будет сеять, того расхода печатного еще не будет. Да, понял. И вы обрабатываете. То есть два варианта. Оба эффективны. Спасибо. Понял. Добрый вечер. Добрый вечер. Смотрите, что хочу сказать. Мы работаем полностью по вашей системе, только щабелька, больше ничего в мою месяц обрабатываем когда отводки пошли обрабатываем щавливой и на главный взяток 30 дней изоляция обрабатываем перед выпуском маток все отлично больше ничего не применяем и был вопрос какой процент клеща ну, в роях вот в этом году к нам на пасеку залетело два чужих роя мы их посадили, и я их сразу обработал. И так получилось, что обрабатывал и свои семьи, и те, что залетели. В наших упало по 5, по 7. Были случаи до 11 штук леща. Ставили заслонки под сетку и смотрели на осы. В роевых семьях вот эти, что прилетели, упало где-то до 40 штук. Вот такие раи прилетают... Ну, Понятно, да, что, что хочу сказать, что даже вышел рой все равно несет с собой определенный процент заклещенности. Да, Сергей, хорошо. Вы, я хочу повториться, рой с плодной маткой первый может себе меньше понести клеща. Почему? Потому что там еще печатный расплод остался и клещ основной там. Уже когда пошли вторак и третяк, то есть второй рой и третий с молодыми матками, ну, когда ситуация вышла из под контроля, а пчеловод не... Ну, или некогда, или он в этот момент не находился на пасеке, раи выходят с молодыми матками. Вот там, да, там фактически расплода печатного уже нет, и семья разроилась. Конечно же, в этих раях будет больше клеща. Возможно, вот у вас 40 штук выпало как раз и... По этой причине. Да, но, но матки были плотные, потому что на второй, на третий день уже... Ну, значит, был закрещенность всем. была такая у всех пчеловодов. сильная, потому что э, общаюсь с некоторыми пчеловодами, которые, скажем так, по соседству живут. Э, люди вообще не понимают, что такое выродоз. Э, осень, а может, там бипинчиком побрызгаем, и на этом все. Никто, никто ничего не делает. Да, это беда. Это беда. Это, да, не идет перезаражение. Вот если весной словил, то уже на главный взяток смотришь, его и тоже мало. Уже в зиму идет пчела почти здоровая. Смотрите, какой у меня еще вопрос, Владимир Регович. Я работаю 300 -я рамка додам, да? И, в этом году мы обкатали тему двухматочного содержания. И у меня вот есть 8 рамочники, есть десятирамочники. Так вот в десятках при содержании двух маток нагоняли пчелы 16-17 рамок до дана расплода на две матки. А восьмерки, что мне понравилось. Полностью от бруска до бруска восемь рамок полностью засеян. То есть нету ни одной пустой клеточки, все в расплоде. И вот я себе сижу и думаю, на следующий год расширяться немного. И какой тип уля поставить? Дилемма у вас, да? Ну, смотрите, Дилема, да, просто... восьмирамочник, почему играет, почему я перешел на Великопольский. Тоже вот по этой причине ломал голову. У меня был, было две системы: рут и рожеделон попался. Тот многова... В том многовато, в руте 10 рожеделон, ну как игрушка, в этом маловато. Вот я взял среднее, посчитал, сколько нужно матки ячеек, для максимальной яйцекладки взял такую суперовую матку 2,5 тысячи, тогда еще про бакфасты не слышали, 2,5 тысячи, посчитал, в Великопольских рамах всего 7 штук нужно, я еще 2 кровища сделал, получился у меня квадратный 36 на 36, 9 рамочник, 230 высота. Ну, играться с ними можно и от лопки делать, и от бруска до бруска сеет компактность. То есть вы заметили, как раз вот в своей вот в разнице десятки и мышего компактность играет роль. Микроклимат держать нужно обогревать меньше, и поэтому матка так себя вольготно чувствует в освоении от бруска до бруска. Восьмерки, конечно, показывают... Вы не забывайте всегда, Сергей, там... не забывайте всегда, что мы не молодеем. То еще да. э, условия. Я когда десятирамочники Рута последние, от последнего избавился, боже, я, я не знаю. Конечно, сейчас может меня слушает, это не в критику системы, я всегда говорю, что любая система Ольев дает абсолютно нет такого ярко выраженного преимущество получения товара, заниматься молочком, ну любым направлением в пчеловодстве, любая система, вам удобно и все, и занимайтесь. Но не случайно переходят на полурамку, и я оправдываю этот шаг, потому что с ним можно работать до глубокой старости, так вот, грубо говоря. А если у меня в роду, в генеалогическом древе. Не до меня никого не было пчеловодов. И чувствую, после меня никого не будет. Так что я буду заканчивать единственным числем в своем роду. И я вам скажу, большие объемы ули такие как руд, даже десятирамочные, уже не подъемы. Это во-первых. Во-вторых, если пчеловод творческого такого подхода, Любит ну, и отводки делать, сам занимается голом маток. Конечно же, ульи малого объема здесь, здесь дают фору большим объемом. Всегда можно отводок раньше сделать, увеличить в два раза пасеку одинаково по, кали, по силе семьи на выходе. А вот в больших с большим объемом, там, конечно, семьи должны быть... ну Гиганты, чтобы с весны они были хорошие, двухматочные ну, соответственно, объем гнезда обогревать могли. Так что, ну, на усмотрение каждого. Так что зима впереди. Я как раз зимой посвятил этой головоломке, когда переходил на... В корне поменял рамку и улей. Пять лет прозанимался, я думал, что я свою конструкцию изобрел какую-то. Оказывается, Европа на то время уже давно работала по этой системе. И он оказался не великопольский, а острожский, если точно так уже дать по размерам классификацию. Но ну, не важно. Главное, чтобы это было удобно пчеловоду. Сила семьи определит, определит все и освоит любое объем. Да, видят из Литвы. Все время мы слушаем, читаем, смотрим ваши зумы. И я вижу, что мы, наверное, не очень понимаем вас, потому что вот вы говорите, э, система должна... Чел не нужно лечить, не нужно давать им заболеть. Я думаю, от воротоза тоже не, да, не дать им заклещенность. все время вы говорите о том системный подход к воротозу. Не эпизодически, весной и особенно летом стрелять с всех оружий, даже там с ракет. А думаю, вот эта системность должна быть у, у, у, у пчеловодов. И то, что сначала нужно, наверное, как вы говорите, пасеку любить, а уже доход придет автоматически. Так это такое предисловие. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд у меня многотажные эти ули и рамка на 15. Я вот сделал такой эксперимент. В каждые вот эти четыре 3 месяца рентабельности я все время собирал химагенат по одной рамке. И в последний в августе мне кажется, я не собирал химагенат, а сделал такой, ну как бы опыт, я срезал у всех своих работа, такая щепетильная и, и многотрудная, значит, срезал все свои трудовые долеты, посмотрел, если там э, клещ. еще дал одному не ученому, ветеринару, и тоже он посмотрел. И вот этот. Систематический, зоотехнический метод, ну, я думаю, он оправдывается, потому что не так тяжко семье, потому что рамка на 15, ну, как сказать, не чашка, выкормить этот расплод, и это постоянно возбуждает э, ворова матку все время идти неделю к личинке пчели, а личинки трута. Как вы думаете, это можно сделать так, чтобы это, скажем так, идет систематически, вот, как бы сказать, и отводки делать, и все время систематически собирать гемогнат или делать вот эти зооловушки? Смотрите, да. Ну, зоотехнический метод борьбы я только начинал пчеловодство 37 лет назад, и уже эта тема была, это не нова, зоотехнический метод борьбы – и формирование отводков это тоже немалых им придумал. Это пчеловоды еще до, еще бог, ее знает, с каких времен. И, кстати, в ветеринарных учебниках тоже было написано, когда ворова появилась. Вот в 70-е годы, 50-е, 60-е это Дальний Восток. И уже в 70-е он был в Европе, в Украине в том числе у нас. Была паника. И заметили, что ну, был финитизиин фольбекс э, и так далее. Эти все повозки пчеловоды старшего поколения помнят. Паника была серьезная. Пасек потеряли мы в то время много. Но заметили, что клещ размножается, когда он перешел из, из индийской пчелы на нашу. Он стал не только размножаться в труднее, как в индийской пчеле, а и в пч пчелином расходе. Но по своей природе происхождения в тропиках и паразитировании на индийской пчеле предпочтение он отдавал по-прежнему трутневому расплоду. Потому что, ну, возможно, питательная среда у трутня была больше. И тогда уже был применен, был предложен этот зоотехнический метод борьбы. Вырезали трутневый расплод. Периодически на протяжении сезона гомогеннатия тогда и не знали, и рекомендация была вырезать первый расплод пчелинный, даже. Вот начинается весна, после очистительного облета нужно было вырезать печатный расплод. Пока еще он небольшой пятак. Но пчеловода, редко у какого пчеловода поднималась рука на это, чтобы этот печатный расплод в начале сезона удалить, да, потому что трутневого еще, понятно, не было. И в конце сезона тоже... Рекомендация была удалить последний печатный расплод. И все это служило зоотехническим методом борьбы. На протяжении сезона применялась ловушка клеща в виде трутневого расплода, а в начале сезона и в конце вырезались эти пятаки последнего расплода, первое и последнее, для того, чтобы не дать ему возможности накопления. Самое важное, вот вы упомянули о системности. Да, конечно, не ждать, не ждать, когда вот придет время, и я тогда как дам со всех видов оружия, и, ищаю кислотой. Так у нас сейчас и происходит. Весной лишь бы как, и лишь бы чем. Откачали последний товарный мед, все, бидоны мы заполнили, бочки с медом стоят, все хорошо, глазу радует глаз. Теперь вспомнили о том, что нужно и в зиму семьи Соответственно, подготовить без клеща. И начинаем гатить со всего, что можно. Ставим полоски, затем пошли сублиматоры, а там пошла муравьина или кислота. И в конце уже, когда расплода нет, мы еще как контрольный выстрел и пару раз бепина. Но ну, вы представляете, какая нагрузка на физиологию зимующих пчел. Это как раз и приходится именно для последнего поколения, для зимующих. И не гоняйтесь вы за последним плечом осенью. Очень часто это еще болезнь пчеловодов. Вот, вот чем только не обрабатывают. Вот три упала, нет, вот три упала, это все равно много. Чтобы спокойно спать зимой, надо угодить до последнего, чтобы вообще не видно было. И вот раз обработал бипеном потом еще раз, вроде как не упали. Ну а для физиологии пчелы, как вы думаете, для зимующей, это что, повидло? А потом мы удивляемся, когда выгребаем по пол ведра подмора весной. А нужно еще и первого поколения выкормить этой же пчелой за счет собственного жирового тела, которое осталось. Почему а там оставаться? Там уже хитиновая арматура летающая. И вернее, даже не летающая, а ползающая. Но зато мы провели полный цикл. Спим спокойно, потому что все применили, все, все, что только можно. Вот вам результат. Я, последний ролик, вот именно как реакция на беспомощность, мы, мало того, что мы не знаем, как обрабатывать, и не хотим знать. Я повторил, повторил, вот обратились пчеловоды Хорватии, вот так и так вот у нас клещ съедает. И не только Хорваты обращается, и обращается Канада, говорит, у нас 3007, вот вы изолируете маток, а как нам вот на промышленной пасеке применить вашу технологию? Но ну, у вас все равно бригады работают. Ну Трудно находить маток, много общего семей, но безрасплодный период нужно как-то создать. Все понимают. И те, кто делает отводки, опять-таки все, кто формирует отводки вот, на крупных промышленных пасеках, да, те выживают, те как-то на плаву. К концу зимы и к весне 50%, если не теряют семей за зиму, то это хорошо. Это считай, что повезло. А то 70 и даже 90 и семья, два корпуса пчелы в начале августа, два корпуса пчелы, потому что пять корпусов магазинов меда собрали, и а оставшуюся пчелу не улазит в два корпуса, плюс там раствор. И через три месяца, на, начало, на 1 ноября, знаете, сколько там остается у них пчелы из этой семьи? Две рамки, две рамки, а закрещенность, лучше вам это не слышать, 90%. Так я говорю, у вас 90% у вас в клеща остается от этой семьи. Конечно, она не выжит, она не перезимует. Поэтому это проблема, эта проблема сейчас большая. Нужно создавать безрасплодные периоды. Как бы мы ни хотели, какими бы это способами ни не делали, это была рекомендация еще в советское время, еще первые рекомендации ветеринарных специалистов, когда они заметили, что клещ, если на взрослой пчеле, то с ним проще побороться. Проще побороться. Сахарной пудрой посыпали, крахмалами посыпали. Ну, знали, что если сахарной пудрой посыпать, присоски залипают, он покидает, он не присасывается к, клещу, к пчеле и осыпается. Все, логика была. Но Эффективность будет только в том случае, даже от той пудры, если не будет печатного расплода. Выгнать нужно было самку ворона на взрослую особь, создать безрасплодный период. Создавались отводки, рекомендации по созданию отводки. Вот, пожалуйста, мы сейчас занимаемся тем же самым, только у нас есть инструмент, изолятор. Все. Мы создаем безрасплодный период. Да, это против, это против природы. Это явление противоприродное, матку заключить в изолятор. Но это как у природы, понимаете, как у природы. Мы создаем безрасплодный период. И еще одна беда в том, вот в противостоянии применения изолятора. Всего один процент, если занимается в мире, занимается по всему земному шару. Я это мониторю, знаю. Но если один процент занимается, то, то это хорошо. Но понимает, что нужно как-то создать этот безрасплодный период. Создаем именно изоляцией. Изоляцией затем его очень просто сбить чем угодно. Щавелевая кислота, пожалуйста, органическая составляющая, не показывает анализы в меде товарном, почему бы этим не заниматься. Но не занимается, потому что. Ментальность не дает наша. Как это так, если нам из, от литературы до литературы нас постоянно зомбировали. Не дай бог, там приостановит матка на сутки яйцекладку. Все, пчеловода истерика начиналась. И только дождь, только непогода, и мы туда сиропом льем, как можно, не дай бог, матка перестанет сеять. А в природе как было? Как было в природе? Задождило на неделю. Они же не проявляют такую же активность, потому что никто не стимулирует. Они прекращают, они приостанавливают активность, потому что нет активности летной деятельности. А летная пчела управляет всеми процессами. Летная активность, соответственно, кормилица начинает усиленно кормить матку, она увеличивает яцекладку. Если нет этой стимуляции, матка прекращает, сокращает яцекладку в непогоду. Или когда в природе... Взяток плохой или нет его вообще за Мы всем не сокращают яйцеклам. Они сохраняют вот тот потенциал в оставшийся пчел, вот тот биоресурс, не выкармливая маточным молочком, не нужный расплод в отсутствии кормов и в отсутствии микроклимата и условий для полноценного воспитания. В природе это было. Мы просто не хотим в это верить. Мы это сейчас, мы этим управляем, мы регулируем размножением пчел. Мы регулируем биоресурсом, потенциалом, то есть продолжительностью жизни. Мы знаем, что пчела живет летом 40 дней. Почему? Потому что она маточным молочком выкармливает раствор личинок. Зимой она живет 10 месяцев, потому что она не выкармливает раствор. Нет специально зимующей генерации какой-то там э, семья ее специально выкармливает. Есть зимующая пчела, не выкармливающая расплод Маточную молочку она имеет потенциал в 10 раз дольше, чем летняя генерация. Это работает, это в моем, во мне она работает 25 лет. Милленина еще больше она работает. Хмара, когда 88, в 2005 году вышел открытым текстом, ну, как биолог, он увидел в этом тоже серьезную перспективу оздоровления ну, была там... У него, у него были свои видения, но мы с Мелениным в Крыму встречались, и Миллениным тоже шишек набил, тоже воевал, бился, скрывался, потому что, ну, представьте себе, это сегодня еще, при, уже когда тема на слуху, уже меньше критиков, и то, какой процент небольшой занимается. А представьте себе первопроходцам 20-30 лет назад, где-то открыть рот, что у тебя весной нет расхода, уже каждый пчелот хвалится своими пятаками, у меня столько, а у того столько, а у меня еще вообще нет расхода. Попробуй кому-нибудь доказать, но это было нужно знать. Так вот, Миленин тогда, когда мы с ним встретились в Крыму, мы ездили по э, Днепропетровске, в Запорожье были, то есть мы позиционировали доводили до, до сознания практиков, что это работает, уже работает в нашем, вот в нашей э, двух вот вариантах. У него там свой изолятор, у меня свой. Конечно же, конечно же, пчеловоды с трудом в это верили, потому что как можно было переступить через то, во что верил в вот эти стереотипы, переступить, во что сознательно верил, сознать многие годы сознательной жизни. Матка должна каждый день сеять. Все, точка никаких там перерывов, но мы не знаем элементарно белой, хотя нам и говорили, нас неправильно учили этой белой, что жировое тело формируется у пчел зимующих от поедания взрослыми особями как можно дольше осенью пыльцы, понимаете? И вдруг, на тебе, закрыть среди лета матку в изоляторе. А как же как ж же, как же наращивание будет зимующих пчел? Оказывается, жировое тело накапливается в личиночной стадии. И его нужно создать как раз вот в этот активный период полифлорного изобилия середины лета с дикоросов, а не с генетически модифицированной, модифицированной пыльцы подсолнуха или пыльцы амброзии или лопуха, или что там еще в сентябре цветет. И вот мы создали это, это жировое тело и прекратили дальше выкармливать расплод. И уже закончился товарный взяток. И пчела из этого расплода, не изношенная ни на выкармливание расплода, ни на товарном, ни приношении товарного меда, она является вот этим вот этой базой для сохранения клуба полноценно. Серенькая пчелка, как пошла, все ему так и вышло. И она выкармливает два поколения себе на замену. Еще успевает плеотная пчела участвовать и в первых товарных медосборах. Ну, в зависимости по. Так, кто еще? Владимир Владимирович. Можно еще вопрос? Пожалуйста, конечно. Смотрите, у меня вопрос по весеннему старту двухматочному. Там матки сейчас все находятся в изоляторах, улей уже стоят по парно. Весной. Мы сначала выпускаем маток, потом ставим корпус на корпус и объединяем. Или же сначала объединяем, а потом через несколько дней, когда убираем пленку, выпускаем маток. Без разницы. Либо Без одна, разницы. одинаковое должно быть биологическое состояние, либо они, либо они обе в одно время выпущены и уже есть расплод, либо обе еще у изолятора. А когда где-то по времени... Смотрите, вы э э определитесь так, чтобы вы успевали эту, с этим мероприятием. Вот очистительный облет у вас прошел. Определили, какие вы Итак. будете ставить одна Вечером поднесите или же поставьте рядом, или сразу слабые сверху на, на сильные. Все. У вас начинается лед. Облет, они там... как Часть, конечно, пойдет на старое место. Где-то подсели там те, где... Ну, те семьи, где, где они раньше стояли. И затем уже спокойно вы проводите дальше мероприятия. Среди дня снимаете верхнюю семью, внизу формируете, переформируете гнездо, убираете, то есть полностью делаете ревизию, убираете плесневые там какие рамки. Это спокойно делается, лишь бы сверху осадка не было, потому что у вас нет расходов, вы без проблем делаете при температуре где-то 8-10 градусов, воровства нет, а сейчас может быть воровство после облета и температуры где-то 15 градусов будут шире. А когда температура еще не такая летная, вы не боитесь открывать гнездо, у вас нет расплода. Вы перебрали гнездо, выпустили матку, подвинули к одной стороне, накрыли разделительной решеткой и пленкой и сверху ставите теперь второе. Вторую семейку слабенькую тоже подвигаете к одной стороне. Накрываете, все. Через сутки на следующий день отодвигаете, отворачиваете, где гнездо, над гнездом. Уголок объединяете и в течение трех дней снимаете полностью пленку. И все, объединили как можно быстрее. Матки только начали сеять. Но предварительно можно вам... Обработать их, конечно, когда они стоят отдельно, чтобы вы не, уже не семья на семье обрабатывали щавликой сотой, а когда они по отдельности. То есть у вас в вашем распоряжении до трех недель. До трех недель вот эту процедуру эту сделать. Можете поднести рядом, поставить. Переформировали гнезда и в обоих семьях, те, которые планируете пару, переформировали, обработали, пока не еще не нужно эту городить этажерку. А затем выпустили мата. Пускай они начинают сеять, никакой не пускай вас это не пугает. Уже проблема при объединении будет только тогда в пару, когда выйдет первое поколение, начнет выходить и появляться трупы. Вот тогда да, уже вы опоздали. Поэтому до трех недель вы без проблем это все можете сделать. И погоду подгадать, и обработать спокойно, ревизию сделать. Ну вот еще из наблюдений, вот в этом году, э, те семьи, которые стартовали весной на одной матке, потом делались двухматочные сборные отводки на них, на старых. Ну а здесь же давали по, по два, по три маточника обгуливать. А э, то весной был очень хороший обгул, обгулялись во всех семьях не меньше двух. И вот что я заметил, да, те семьи, которые стартовали на одной, обгулялась две матки, они не тянут. Надо было помогать расплодам с отводками. Сильная просадка была, не вытягивает семьи. Пришлось делать, давать по 4-5 рамок печатного расплода, тогда они уже развивались на двух матках отлично. Вот то, что вы говорите, надо делать рапацию рамками. Да, обязательно порядки. Надо... Симбиоз, содружество взаимодонорство понимаете, своевременно вы не, потому что сезон короткий, вы не даете просадку, а когда вот, ну вы, у вас все практика есть, вы наблюдаете у вас готовая технология да, то, то вот мы заметили что, что не даешь расплода буквально и за две недели семья сильно я, делал, семья да, я на начали. этом акцент всегда делаю сезон короткий, учтите это обязательно дайте между ними взаимозамену да, то, то, вот. все, то, что, все то, что пишете в книгах, я хотел сказать, все оно, ну, все оно соответствует один к одному. Все четко написано. Если почитать, вникнуть, ничего сложного нет. Спасибо. спасибо. Значит, не страшно появляться на улице. Так, все доброго. Всем спасибо. До свидания. До следующей встречи. Спасибо вам. До свидания. Да, доброе, да, до свидания. Да, спасибо всем. До свидания. Благодарим. До свидания.